не унесете какую-то чат. Он уже спорит и не признает. То есть типа, то есть я типа должен соглашаться со всем, что вы мне говорите, с любой вашей характеристикой обо мне, чтобы доказать вам, что это не так или что? Это у вас так, блять, в вашей маленькой голове устроено? Да, пизда!